друзья, всем привет! Меня зовут Виталий, я на рынке недвижимости уже 6 лет. Вот. Я выпускник 16-го потока Евразийской академии предпринимательства. Вот у меня здесь висит любименький мой сертификат об окончании курса. А, на данный момент у меня собственное агентство недвижимости, Инжио Capital, маленькое в Москве. Вот. Но мы стремительно растем, развиваемся и надеемся, то, что скоро мы займем достойную долю рынка я столкнулся с следующей проблемой то что 21 век на дворе я выпускник той старой школы которая ходила клеила объявления которая зимой была вся в клею холод руки мерзнут и ты ищешь себе клиентов и я не мог поверить то что в 21 веке нельзя просто сидеть в офисе и получать заявки, которые ты будешь обрабатывать, будут качественные, и агенты будут а, заняты и наполнены работой. Вот, соответственно, вот этот вот вопрос меня и мучил. Автоматизация системы там, CRM у нас была, потому что я ну, вообще ненавижу вот, вот кипу бумаг, когда там агенты пишут на них. Поэтому CRM ку мы внедряли, я перепробовал их в тьму тьмущую. А, у нас был сайт. Я тренировал лендосы, я пробовал их запускать. Ничего не получалось, куча разочарования, куча времени, куча денег. Вот. Пробовали развивать инстаграм, ничего не получалось. Ну, какие-то заявки были, но это все ерунда и не тот объем, который хотелось бы. Вот. С Евразийской академией предпринимательства я познакомился, наверное, еще пару лет назад, когда я работал в крупном агентстве недвижимости. Вот проходил один бесплатный семинар и понял то, что ребята свои идеи и технологии они ну прям мне очень понравились. Я прошел этот семинар и подписался, оставил в подписках в Инстаграме и так частично там наблюдал. Вот. Не знаю, что случилось, пока я искал вот эти новые ресурсы, новые системы, которые можно внедрить в агентство недвижимости. Я наткнулся на очередное какое-то видео в инстаграме от Евразийской академии предпринимательства и решил пойти на курс. А теперь самое интересное. Ребята, после прохождения этого курса, проходила его в пандемию, когда закончилась пандемия, я вышел в офис, открыл офис, пришли мои ребята. Я говорю, слушайте, все. Мы с вами теперь заканчиваем работать с эконом-сегментом. Мы больше не будем ездить в Московскую область куда-то вот очень далеко туда и проводить там сделки. Они у меня сидят вот с такими глазами. я говорю, все, будем делать по-новому. Самое сложное для меня было это сломать уже свой устой, к которому привык я. Как меня научили. И скрипты эти мне очень тяжело давались. Вот. Соответственно, мы очень ну, проделали долгую работу я обучал ребят, сам тренировался, вот, потом мы столкнулись с проблемой, это рекламная кампания, рекламная кампания, когда я реально подумал то, что, блин, что-то здесь, видимо, не работает, бессонные ночи, бессонные ночи, все приводили в порядок, короче, я сам сломал рекламную кампанию, после курса сломал сайт, вот, и пытался это все вернуть, все сломалось, вообще рухнуло, просто я схватился за голову и агентам пообещал, то что они будут сидеть и получать от меня заявки. Вот, я обратился к Анне, Анна, спасибо огромное, вы после моего выпуска вышли на связь, помогли мне, с вами приятно пообщаться было. Вот, и огромнейшее спасибо Дмитрию и службе заботы, который помог мне, проанализировал рекламные кампании, совершенно безвозмездно спустя уже такое количество времени, и для меня он проделал реально, ну, огромную работу я не знаю, как его благодарить он исправил ошибки, которые реально были, мы перезапустились вот, в совокупности собрали все ошибки которые я уже сделал на своем пути вот, перезапустились и, ребят, сейчас я сижу в офисе, в субботу потому что тьма Просто работая, а, агенты все в разъездах, вот сделки идут, и я вообще, у меня прям до да, речи теряется. А, у нас а, очень много сейчас заявок, очень много заявок, я теперь прекрасно понимаю, о чем говорил Антон на курсе, когда а, с РСЯшкой можно обеспечить маленькое агентство недвижимости, я реально а, кормлю своих агентов, и вообще супер и этого прямо за глаза достаточно пока что хотя бы на этом этапе более того мы продали три объекта мы продали три объекта не рекламирую их ни на одной из площадки ни циан ни авито и... Я все-таки придерживаюсь, наверное, того мнения, то, что я хочу от них полностью отказаться, потому что мне не нравятся вот эти бесконтрольные площадки, на которые я не могу никак а, повлиять. Я просто сейчас вижу, что происходит на рынке. Вот. Собственники вывешивают и такие, а где звонки? А где звонки? А звонков нет. А вот у нас в Нью-Джой у нас вот клиенты есть. В CRM-очке они болтаются вот такие вот списочком. Вот. И нам собственники давали обратную связь, то, что, ребят, вы когда позвонили, мы вам не верили, мы думали, то что вы, как и все, возьмете сейчас фотографии, разместите на площадках. И каково их было удивление, когда мы реально привели им покупателей, и покупатель взял эти квартиры. Ну, точнее, каждый покупатель взял свою квартиру. Вот, эта система просто суперская. Я Анне из службы заботы говорил, когда она меня спрашивала. У меня такое сейчас ощущение, что у меня какая то прям оружие, оружие массового поражения. Что я владею чем-то таким сакральным. Ребят, я могу вам сказать, что я рекомендую этот курс. Проходите, записывайтесь, не бойтесь, меняйтесь. И давайте этот рынок делать лучше. Давайте, давайте делать его качественным, более улучшать сервис, предоставлять нашим клиентам этот сервис и делать рынок, чтобы, чтобы на рынке уже никто не говорил то, что риэлторы... Зачем нам риэлторы? Риэлторы там... Фу, нет, чтобы они понимали то, что риэлторы им нужны. Это круто. Вот, собственно, что я еще хотел сказать. Стоимость заявки. В списке вопросов тоже это было. По Москве стоимость заявки достаточно дорогая. 2,503. Когда я на курсе получал первые заявки, они реально у меня выходили в 3,3,500. Когда я обратился к Дмитрию из службы заботы, Дмитрий видел, то, что у меня одна заявка стоила 12 тысяч рублей. Еще несколько у меня стоили по 6, по 7 тысяч рублей. Сейчас. И я прям... Могу огромный передать привет Антону, Дмитрию, и сказать, слушайте, у меня стоимость заявки по Москве достигает сейчас 700 рублей, 600-700 рублей. Это на московском сайте, а мы сделали также сегментацию на ЗАО, там вплоть до того, то, что и по 400 есть, я не знаю, как это работает. Но это мега круто, это мега круто. Так что, ребята, спасибо вам огромное. Евразийская Академия Предпринимательства, мы с вами, я думаю, то, что еще не раз встретимся на курсе, потому что впереди еще курс, к которому я хочу попасть. Вот, огромный привет Анне, Дмитрию, всей команде Евразийской Академии Предпринимательства, Дарье, Антону, огромный привет, будете в Москве, Дарья, я причем знаю, то, что вы в Москве бываете и вижу ваши сторисы, всегда рады, наш офис всегда открыт для вас, что еще, успехов вам, вместе давайте делать наше дело, ура, супер, я вас обожаю, ребята.